Привет, это опять 812 фото и у нас новый обзор. Перед вами новинка конца 2015 года. Легкий, узкий, компактный светильник Yongnuo YN300 Air. На лицевой части под белым фильтром спрятаны 96 мощных CRI95 светодиодов. Фильтр дает более мягкую картинку без резких переходов от света к тени. Половина светодиодов с цветовой температурой 3200 Кельвин желтые, а другая половина 5500 Кельвин белые. В последнее время все производители делают светильники с 300, 600, 900 и более светодиодами. Особенность этого света в маленьком количестве мощных и ярких светодиодов. Общая мощность 18 Вт. А у старшей модели yn 303 версии мощность такая же. Световой поток у Air 2000 люмен. А у 30 третьей версии немного больше 2280. Кстати, по данным Википедии, лампа накаливания мощностью 150 Вт обладает световым потоком 2160 люмен. Получается, светодиодные приборы почти в 10 раз экономичнее. В комплекте подставка, чехол, ручка, переходник на горячий башмак и светильник. Второй особенностью является угол 110 градусов, с которым исходит свет. Обычно светильники делают от 55 до 75 градусов. У 300-й версии угол 55 градусов. На задней панели мы видим слот для NPF аккумуляторов, вход для внешнего питания 8 вольт 5 ампер, кнопку, объединяющую функции включения-выключения и регулировки яркости, дисплей, Кнопка BAT показывает на дисплее уровень заряда аккумулятора от P1 до P9, где P1 это примерно 10% заряда, P5 около 50. Кнопка Fine coarse Fine это плавная регулировка яркости, а Course быстрая регулировка. Кнопка 3200-5500 Кельвин. Мы выбираем ту температуру, у которой меняем яркость. Последняя кнопка «Set» запоминает установку яркости каждой группы светодиодов. Установим 3200 на 40%, 5500 на 20%. Нажимаем на несколько секунд кнопку «Set» и настройки запоминаются. Затем меняем настройки. Коротким нажатием SET восстанавливаем запрограммированные значения. Отмечу, мерцание дисплея видно только на видео. В реальности все отлично. Давайте сравним результат от AIR и YN160 третьей версии. Основные характеристики 160 света это 192 светодиода. Мощность 12 Вт. Освещенность 1536 люмен. Угол освещения 55 градусов. Основные выводы из просмотра результата. У Air из-за большого угла освещения и фильтра создается более равномерное и мягкое освещение картинки. Градиент цветотени более плавный. А у 160-го пучок света более яркий и сфокусирован в центре. Тени резкие, в том числе при использовании матового фильтра. Съемка проводилась при одинаковых настройках камеры и одинаковой цветовой температуре приборов 5500 Кельвин. В итоге я вижу перед собой новые устройства, не похожие на другие. Удобное, небольшое, мощное и простое в управлении. Для тех, кто первый раз видит свет фирмы Yongnuo, хочу сказать, это очень известная фирма, которая находится в дружественном Китае и делает товары более 10 лет. Все материалы и элементы выполнены из качественного приятного пластика с использованием металлических крепежных элементов, например, на горячем башмаке. Если вы ищете альтернативу дорогим оригинальным японским, американским или итальянским приборам, будьте уверены, это достойный выбор по разумной цене. А теперь в правом нижнем углу под видео нажимаем значок «Мне нравится». До новых встреч!